Выписка из ЕГРП. Это дополнительное доказательство, которое вы при необходимости и при наличии соответствующей информации можете предоставить в суд для подтверждения такого юридически значимого обстоятельства, как приобретение ответчиком права пользования другим жилым помещением. Давайте разберемся, что такое выписка и что такое за ЕГРП. ЕГРП это сокращение... Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. Если вы когда-либо совершали сделки или продаже квартир, то вы представляете, вы уже сталкивались с данным реестром и представляете, имеете представление, что это такое. Единый государственный реестр прав. Недвижимое имущество содержит информацию о всех собственниках на недвижимое имущество, которое зарегистрировано в Российской Федерации. То есть, иными словами, если ваш ответчик является собственником какого-либо имущества недвижимого, в частности, мы речь ведем о жилом имуществе, о квартире, либо доме, если он приобрел право собственности, то есть стал собственником какой-то недвижимости, то соответственно сведения о нем попадут в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. И вы сможете получить без проблем информацию в виде выписки, в которой будет содержаться информация о том, что соответствующий человек, в данном случае ваш ответчик является собственником такого-то объекта недвижимости, допустим, такой-то квартиры либо такого-то дома. Каким образом можно получить данную выписку? Во-первых, выписка из ЕГРП ее можно получить в одном из управлений Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Сокращенно это Росреестр его называют. В вашем городе может быть самого Управление по субъекту федерации, то есть, допустим, там управление Росреестра, допустим, там по Хабаровскому краю, либо если вы в другом субъекте, субъекте федерации живете, то, соответственно, будет управление по вашему субъекту федерации вы можете лично обратиться в данное ваше управление Росреестра и получить там выписку из ЕГРП. Для этого вам нужно знать только точный адрес квартиры, либо дома, в котором проживает, либо которым владеет ваш ответчик. То есть, если вы точно знаете адрес, допустим, того жилого помещения, где на сегодняшний день проживает ответчик, либо вы точно знаете, что ваш ответчик владеет на праве собственности каким-то, другие другой квартиры либо другим домом даже он может там и не жить на сегодняшний день но допустим вот купил проживает в другом месте а прописан у вас вы знаете что он имеет квартиру определенную по определенному адресу то в этом случае вы можете обратиться в соответствующее управление росреестра вам для этого нужно будет иметь с собой только паспорт и денег порядка рублей 200 300 потому что выдача выписки платная процедура вы обращаетесь в соответствующее управление Росреестра, в управление так называемой Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии. И соответственно запрашиваете там информацию в виде выписки о конкретном жилом помещении. То есть о том жилом помещении по адресу, по тому адресу, где фактически проживает ваш ответчик, либо вы уверены, что он этой квартирой обладает на праве собственности. Сведения, содержащиеся в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, являются публичными. То есть любой человек, вправе предоставив паспорт и оплату. Получить информацию о том, кто является, допустим, владельцем, собственником определенного объекта недвижимости. То есть определенные квартиры вас интересующие. Поэтому вам отказать в выдаче этой выписки из ЭГРП не могут. То есть единственное, вам нужно точно знать адрес. Без адреса точного вы выписку получить не сможете. Получив выписку, вы должны проанализировать ее содержание. И если содержание этой выписки видно что собственником квартиры определенной, не вашей соответственно, из которой вы хотите выписать какой-то другой, либо дома жилого, а собственником является ответчик, то, соответственно, данное доказательство, данную выписку вы должны предоставить в суд, для того, чтобы подтвердить, что ответчик, согласно данной выписке, является собственником соответствующей квартиры другой по другому адресу, по другому месту жительства, либо другим объектом недвижимости в виде жилого дома. Данная выписка, соответственно, подтвердит юридически значимые обстоятельства, такое как приобретение ответчикам право пользования другим жилым помещением, в данном случае право собственности. А дополнительно после этого видео вы найдете другой видеоматериал, который я записал достаточно давно. Он называется «Как узнать, кто собственник квартиры, не выходя из дома». С помощью данного видео вы сможете... Даже не обращаясь лично в управление Росреестра по своему субъекту федерации, вы сможете через сеть интернет направить запрос на получение соответствующей выписки. Единственное, что выписка вам придет в виде электронного документа, который проблематично будет предоставлять суд. Тем не менее, вы сможете, если у вас есть сомнения на предмет того, обладает ли ответчик правами на ту квартиру, которую вы подозреваете, что он купил там, либо по другому основанию получил, вы можете... Для того чтобы не тратить время на походы в управление Росреестра, можете просмотрев указанное видео как узнать по собственной квартиры, посмотреть данное видео и через сеть интернет отправить запрос и получить в электронном виде соответствующую выписку. Если содержание электронной выписки будет видно туда ответчик является собственником квартиры как вы подозревали и ваши подозрения оправдались, то соответственно уже можно предпринимать действия к тому чтобы пойти целенаправленно получить выписку в бумажном варианте. Итак, в отношении выписки из ЕГРП как письменного доказательства я рассказал. Следующее письменное доказательство, которое будет рассмотрено, это удостоверение информации из мобильного телефона и сети интернет.